Сегодняшнее наше занятие посвящено проявлению и раскрытию потенциала своих родовых линий. Связано наше занятие с каузальным телом, то есть четвертым курсом. То, чем мы с вами занимались, да, работа, это, конечно, нудная. Нудная, но, к сожалению, по-другому вопросов не решить. Все остальное будет полумеры. Поэтому, если у вас действительно есть желание что-то изменить в своей жизни, помните, потому что все зависит только от вас. Напоминаю, что ваша жизнь, кроме вас самих, никому не интересна. Поэтому спасание, спасение утопающих, дело рог самих утопающих. Четвертый курс, напоминаю, у нас с вами был посвящен работе с каузальным телом, работе с телом кармы, причинно-следственных цепочек. Это информационный класс сознания, который имеет отношение к сверхсознанию, а значит, информационно он более богаче, чем энергетический. Это означает, что там идут процессы, как правило, вниманию человека не подвластны, они идут в автоматическом режиме. Но тем не менее эти процессы являются управляющими по отношению к сознанию всему сознанию человека. Это те решения, которые вы принимаете автоматически. Это модели поведения, которые у вас не осознаются, но тем не менее вы их применяете в жизни. Это весь ваш автоматизм по жизни, он записан в каузальном теле. Если он приносит вам эффекты и вы достигаете успехов, всяческих успехов на этом автоматизме, то его трогать не надо, сами понимаете. Но если вы видите, что ваши решения, ваши действия, ваши Соединение с другими людьми не всегда эффективны, а по большей части неэффективны, ищите проблему внутри самого себя, в том числе и в каузальном теле. Каузальное тело, напоминаю вам, оно у нас находится в промежутке между ментальным и будхиальным телом. Ментальное тело это наша картина мира. Таким образом, каузальное тело управляет нашей картиной мира. Таким образом, поведение человека является основополагающим к тому, какую картину мира он себе создаст, по какой карте он будет жить. Поведение человека формируется не само по себе, оно формируется в среде себе подобных. Если человек жил один-одинешенек, у него была совсем иная форма общения с окружающим миром. Но окружающая реальность для человека, который приходит в этот мир, изначально связана с другими людьми, поэтому формируем взаимодействие с этим миром прежде всего через взаимоотношения с другими людьми, а вторично уже и со всей остальной реальностью, да, с природой, с животными, с, со стихиями, да, с другими проявлениями, которые не, не имеют отношения к человеку, но тем не менее воздействуют на него. Человек, который имеет широкий взгляд на мир, да, он видит, что мир состоит не только из людей и начинает маневрировать на волнах жизни, исходя из этого принципа. Но Человек, который имеет узкое сознание, он всю свою жизнь посвящает людям и, соответственно, строит свою реальность, исходя из взаимоотношений с людьми. Ничего другого, никакого другого строительного материала у него нет под рукой и быть не может. То есть можно жить в лесу и не додуматься о том, чтобы построить дом из деревьев, да, ждать, когда тебе завезут цемент и жить в палатке. Вот так поступает человек, который изначально заточен, ориентирует свою жизнь на мир человеческий. Эту ориентацию дают нам прежде всего наши родители. У них есть свои задачи. С одной стороны, они должны обезопасить нас от внешнего мира. С другой стороны, они должны обезопасить себя от нас. Как ни ужасно это звучит. Что это такое? Это означает, что Наше поведение не должно причинять им излишнего беспокойства, пока мы малы. И наше поведение должно обеспечивать им безопасность, когда мы взрослые. То же самое мы делаем со своими детьми. Нет в этом ничего ни хорошего, ни плохого. Родители делают то, что они должны делать. А естественный отбор говорит о следующем, что если человек воспринимает эту информацию как истину в последней инстанции, то так он и будет жить. И пусть он ни на что, собственно говоря, иное, чем умелось у родителей, не рассчитывает. Если же он желает расширить свой взгляд на мир, если он желает достичь большего, чем достигли его родителя, как минимум, то тогда он должен исхитриться, сделать свой взгляд на мир несколько шире, а это значит преодолеть препятствия, преодолеть запреты, которые поставили ему в сознание родителей. Он должен это сделать сам, не обижаясь на своих родителей, что они это сделали. Зачем они это сделали, мы уже это понимаем. Не каждому везет получить в качестве родителей достаточно прогрессивных существ, а те, кому повезло, как правило, считают их бездушными и невнимательными. Предоставляя ребенку определенную свободу действий, это наталкивается на обратную оценку о том, что родители к ребенку равнодушны, то есть они не контролируют каждый его шаг. И то, и другое всегда может соединиться, скажем так, с человеческим осуждением. Да? И это тоже еще один этап естественного отбора, сможешь ли ты его преодолеть, человеческое осуждение или нет. С этим достаточно сложно справиться, поскольку жизнь человека, она так или иначе от людей зависит. И Надо быть очень сильным, очень независимым, чтобы не ставить свою жизнь в зависимое положение от других людей. Люди, которые наточен, заточены на свободу, то есть на отсутствие связей, с другими людьми, как правило, и всю свою жизнь, начиная с самого детского раннего возраста, заканчивая взрослым э, осознанным состоянием, выстраивают и свою профессию, и семейную жизнь, и э, всех остальных, все остальные связи таким образом, чтобы эта зависимость была минимальной, чтобы э, в любой момент можно было ее разорвать. Да? Но у женщины, у мужчины, в особенности у женщины, у которых появились дети, это сделать уже достаточно сложно. То есть это не просто заранее обречь себя на осуждение окружающего мира, но и поставить своих детей, скажем так, в неизбежность жизни в свободе. А может статься так, что вашему ребенку совсем этого не нужно. Что он пришел совершенно-совершенно за другим. И тогда получается, что ты и себя проявить не можешь, и ребенка правильно воспитать. То есть либо-либо. Хорошо, если совпадет, а если нет. Получается достаточно, достаточно сложно. Вот был такой греческий философ Зеном. Да, его матушка постоянно приставала к нему. Что ты не живишь? не женишься, что ты детей не забудешь. Вот, еще рано, мама еще рано. Спустя некоторое время она тоже стала ему этим вопросом, он говорит, мама уже поздно. А когда ему ученики спрашивали, почему вы не заводите детей, почему вы не рожаете детей, он говорит, потому что я их очень люблю, поэтому не завожу. Вот такой взгляд на мир. Но мы, к сожалению, сейчас будем работать с тем, что мы имеем. то есть. Тем, что у нас есть родители, мы сами тоже рождены, и по всей вероятности у нас есть или будут дети. Ну, будут это еще вопрос свободы, да если они уже есть, то уже есть, есть определенная неизбежность, по крайней мере, до того момента, пока они не выросли. Все предпосылки о нашем собственном взаимоотношении с родителями, нашем э, взаимоотношении с нашими детьми, они заложены изначально, они заложены в момент нашего возникновения в этом мире, то есть момент нашего происхождения. Наше происхождение связано не с моментом рождения, а с моментом зачатия. И карма ноль, с которой мы с вами работаем на четвертом курсе, это та самая линза, та самая структура, жесткая структура, которая преломляет силу, внутреннюю силу, которую мы получаем как от земли, так и информационных каналов нашего рода, от всех ушедших уже родичей. Она преломляется через линзу кармы ноль специфическим образом, так как она устроена. При этом устройство линзы кармы ноль, оно тоже не, возникает не само по себе, оно возникает исходя из очень многих предопределенных. я позволю себе вам напомнить. В тот момент, когда клетки мама и папа соединяются вместе, и формируется то, что называется зигота, которая в свою очередь уже информационно и делает для нас ту самую линию, карму ноль. Ну. Генетическая информационная линия мамы, первый канал, генетическая информационная линия папы, второй канал, собственная душа, информационная структура, которая в течение 9 месяцев взаимоувязывана эти информационные линии мамы и папы между собой, нивелируя неизбежный конфликт, потому что это разные линии. Вот те самые доминантные рецессивные гены в каждом ребенке проявляются по-разному, у одних и тех же родителей могут быть совершенно не похожие дети. Да? Почему? Потому что разные души. Соответственно, душа это информационная структура, руководитель, которая вот этот конфликт материнских и отцовских ген регулирует своими законами. Понятно объясняю? Да? И у каждого свой закон. Каким геном быть доминантными, каким геном быть рецессивными, кто по какому правилу борьбе побеждает в этой борьбе. В течение 9 месяцев происходит первичная борьба одной ветки с другой. Первый этап естественного отбора, потому что должен победить сильнейший. Это всегда так. И в процессе развития ребенка как раз эта борьба и э, ярко проявляется, поэтому дети рождаются всегда разными, они рождаются от генов победителей. И не обязательно это будут только отцовские гены или только материнские гены. Да? Они у нас разделены таким образом, чтобы всегда побеждали самые сильнейшие в каждом в своем энергоинформационном диапазоне. У кого-то побеждают гены, ответственные за внешность, у кого-то хромосомный набор, ответственный за пол, да? у кого-то за цвет глаз, у кого-то за натуру, у кого-то за нрав. И вот этот вот процесс, процесс войны всегда руководит военачальник. Военачальником в данном случае является как раз информационная структура, которую мы в нашей культуре называем душа. Итак, мать, отец, дух. Триединая комбинация, которая на выходе дает непосредственно сформированное сознание, сформированное сознание ребенка. Но при этом естественный отбор на этом не прекращается. Если бы ребенка забирали от родителей, то он бы, наверное, как-то иначе бы воспитывался. Конечно, натура бы проявилась неизбежно в любом случае. Натура она от воспитания не зависит. В смысле темперамента? И темперамент и скажем так предпочтения жизненные. Да? Вот бывает, рождается ребенок, например, у двух родителей, геологов абсолютнейший домосед. Да? или у, у них же, да, которые привыкли жить в творческих людей, жить в хаосе, а у этой девочки все по полочкам все по порядочку, да? не могла она, что называется появиться, и тем не менее появилась. То есть да, родители удивляются говорят как не наш. Да, такое очень часто бывает. Вот это говорит о том, что пришел человек. Со своей проявленной натурой. И наоборот. Родители, например, принимают ребенка из детского дома, он еще маленький, он еще непонятно что там по нему, и через год он начинает проявлять свой характер, хотя воспитывается в среде определенных людей. Но через какое-то время начинает демонстрировать, что на этих людей он совершенно не похож. Натура мамы в нем проявляется, натура папы в нем проявляется или своя собственная вот эта комбинаторная натура. И э, генетики, конечно, больших уже эффектов достигли. Да? Но предугадать, какая натура проявится в ребенке, они не могут не могут. То есть не до такой степени генокод еще расшифрован, чтобы это предугадывать и, может быть даже программировать, хотя это неизбежно. Это будет непременное генетическое моделирование, это будет и будет очень скоро, и могут быть э, ребенки впоследствии проявляться те качества характера, которые нужны тому, кто заказывает музыку. Да? Вот. Но пока мы с вами живем а, в режиме, когда это регулируется природой, то есть системы неизведанной, системы неизвестной, и человеку можно лишь только постигать эффекты, но повлиять на нее он не может. Хотя есть некие магические дисциплины, которые... А, Знают, каким образом внедряться в, вот этот, в энергоинформационный процесс и делать так, чтобы у ребенка проявлялись какие-то определенные качества. Да мы сами это прекрасно знаем. Например, каждая мамочка, которая носила ребенка, слышала вот эти поверья, на что надо смотреть. Какую музыку слушать, чего кушать, например, не смотреть на огонь. Да? В русских традициях это все есть. Это называется как бы программирование сознания, то, что мы называем сейчас, и тогда это назывались подселениями, внедрениями, порчами, испугами и так далее. То есть мама как существо впечатлительное, поскольку ощущения у нее обострены. В процесс, процессе беременности по, по вполне объективным причинам вот, должна себя беречь от лишних впечатлений для того, чтобы ненароком не проявилась натура ребенка не так, как хочется родителям. То есть хаотичным способом. Да, поэтому мамочки знают, хочешь, чтобы у ребенка был абсолютный слух, слушай там Шопена, Бетховена, Моцарта, слушай целыми днями, да, смотри на красивые картины, получай позитивные эмоции для того, чтобы у ребенка сформировалась пихи каким-то определенным образом. Это программирование сознания минутку, программирование сознания в процессе развития беременности. Фокус заключается вот в чем не проявятся способности, если их не присутствует генетически, то есть их можно возбудить, сделать рецессивный ген, что называется, доминантным, Но если отсутствует эта способность как класс, ну что пробуждать, если ее нет, ее не внедришь, значит она должна быть. То есть ее инъекционно она не внедряется. Другое дело, что вероятность того, что эта способность есть, очень высока, потому что великое смешение народов, великое смешение рас, да, оно настолько перемешало все возможности, все линии, что наверняка как, хоть как в тебе заложены все способности, которые есть только в этом мире. И математические, и логические, и музыкальные, и магические, и какие угодно. Другое дело, как это? Пробудить, если оно не пробуждено к сегодняшнему моменту. А если, возможно, женщина может, и чувствует, что этому ребенку надо. Может, да. Особо чувствительная женщина, что называется, они чувствуют. Но поверьте, женщины они продукты своей собственной системы. И наша система, как правило, не склонна была к тому, чтобы женщина чувствовала что-то особенное. Да, женщина должна была чувствовать как все. Да. Вот, поэтому, соответственно, женщины воспитываются, воспитываются в определенной среде, в которой вводится очень жесткое правило, что не разрешается быть не такой, как все. Начиная от воспитания, заканчивая всем остальным. Поэтому, соответственно, вынашивая своего собственного ребенка, она чисто автоматически, чисто подсознательно не позволит себе для него хотеть того, чего нет в этом мире. Или то, что запрещено соответственно. Вот. Поэтому несколько поколений рожающих женщин и четвертое, пятое уже даже и не вспомнят о том, что такое можно хотеть. Вот. Ну, мы с вами, поскольку занимаемся своим собственным сознанием, мы знаем, что все возможно. Возможно в себе пробудить все. И если у твоих предков есть какой-то определенный дар, какая-то определенная способность, то немножечко усилий, и эту способность можно к себе подтянуть. Дальше немножечко терпения, времени и работы, и эта способность начнет проявляться в тебе как основная. Просто если она не была до сих пор проявлена, значит нужно время, хотя бы те самые 9 месяцев, в которых она встанет в свои собственные права. Чем дальше мы с вами идем по структуре сознания, тем мы больше сталкиваемся с тем, что на достижение эффекта нужно немножко больше времени, чем, например, на уровне эфирного тела, на уровне астрального тела, на ментале, побольше доходит до нашего сознания эффекты, Начинаем, мы видеть спустя более пролонгированный период. На каузале это еще более явственно, но при этом чем дольше, скажем так, времени мы затратим на работу по проявлению тех или иных способностей, по изменению того или иного уровня сознания, тем на большее пространство в будущее он будет пролонгирован. То есть это не одноразовый момент. Да? Например, усилием работы со своим эфирным телом мы можем убрать какой-то эфирный блок, тем самым освободить себя от заболевания. Это происходит быстро, но при этом быстро эффект и заканчивается. То, что мы делаем на каузальном теле, то есть разбор например, той же кармических цепочек или как сейчас подтягивание к себе необходимых родовых линий, он будет идти долго, но долго и будет проявляться без дополнительного, что называется, подпитывания. То есть это информационный процесс, которые будут заниматься своим делом, не мешая нам, если мы не будем мешать им. И когда они проявятся, мы это дело почувствуем. Просто мы должны быть готовы к тому, что это произойдет не сразу. Угу. Готовы? Итак, у мамы и у папы есть свои родовые линии, свои родовые ветки, у них тоже были свои мамы-папы, у тех, в свою очередь, тоже были свои мамы-папы. эта разветвленная корневая система а на том или ином уровне рано или поздно перемешаются друг с другом. Даже статистика говорит о том, что все люди в тринадцатом поколении, как минимум в 13-м поколении, да, они родственники. Друг, друг Таким образом, как минимум, наши мама и папа, вернее их пращуры, были когда-то близкими, родственниками, когда-то, очень давно. И соответственно, эта корневая система в конечном итоге переплетется. Но после того, как она, До того, как она переплетется, да, она проходит свои стадии развития, то есть какая-то линия, например, мамина, папина, развивают какое-то свое уникальное качество чтобы потом совместиться опять в тебе. И так происходит с каждым человеком. Поэтому каждый человек рождается с какой-то врожденной специфической особенностью, потому что она подтверждена обеими силовыми линиями, обеими ветками мамы и отца. Вот что это за качество, да, очень хочется узнать. И если бы в нашей культуре, в нашей среде и в нашем сознании взаимоотношения с родителями проходили бы на скажем так доверительном и уважительном уровне, если бы мы умели соединяться со своими пращурами, хотя бы знали бы о них что-то, то никакого конфликта, ни в сознании, ни в подсознании, для того, чтобы взять этот силовой поток его бы не было. Но поскольку родители наши, мягко говоря, иногда ведут себя как дети необученные, да, ссорятся, ругаются, расходятся, сходятся с другими мужчинами, женщинами, там рожают детей. Да, наши бабушки и дедушки порой творили то же самое, то информационные линии, которые протягиваются обычно из поколения в поколение, они у нас рвутся рвутся, прежде всего, нашим собственным неприятием того или иного родича, той или иной ветки. Например, отрицательное отношение к своей маме или к бабушке может человеку достаточно энергетически сильному навсегда перекрыть канал. Информационный канал, который тянется по этой ветке и, соответственно, его способности не будут развиваться должным образом. Или в какой-то момент просто будут прекращены и заменены какими-то компенсирующими. То же самое имеет отношение к каналу отца. С кем отношения у вас были ближе, с матерью или с отцом? Это первый вопрос, который следует себе задать. И оттуда же мы можем совершенно смело сделать вывод, что скорее всего именно по этой ветке будут более проявлены родовые качества. Именно по этой Почему? Потому что информационно они подпитывались значительно чаще чем с той, с которым отношений не было. Или было, были отношения отрицания, отношения негативные, например, презрение к родителю. Такое бывает, да? ненависть к нему же, а соответственно и все, что за ним стоит. Ненависть и любовь это вообще достаточно сильные силы, я позволю себе вам напомнить. Да? Они заключаются в следующем, если мы человека любим, мы принимаем все, что за ним стоит. Если мы человека ненавидим, мы отрицаем все, что не принимаем, все, что за ним стоит. Соответственно, любовь к одному из родителей естественным образом включила в нас некритичное отношение к информационным каналам, которые тянутся по этой ветке, по крайней мере до того момента, пока они не были обрезаны пращурами, те же самые эффектом ненависти. Или ненавидим мы какого-то родителя, мы отрицаем не только его в своей жизни, но и соответственно те информационные каналы, которые он нам подтягивает. Поэтому заповедь любите своих родителей имеет несколько, такой достаточно двойной смысл. Да? Любите не в смысле стелитесь перед ними да, и прощайте им все, а принимайте их такими, какие они есть. Но это в том случае, если вы действительно понимаете, что за ними стоит определенная сила. Да? Но э, мы с вами знаем и помним, что наши родичи жили в такую эпоху, в которой, мягко говоря, информационные каналы могли быть забиты ну, бог знает чем. На этих информационных каналах могут, могут лежать вирусы, например, родовые порчи. Это если, в том случае, если например, наши пращуры совершали какие-то э, деяния, которые в нашем мире считаются как непростительными, убийства, например. Да? Таким образом, таким образом Задача практикующего человека, который желал бы подтянуть к себе родовую силу, это умение брать энергию и информацию от родовых источников, первое. Второе. Уметь вычищать эти родовые источники, то есть освобождать их от тех самых препятствий, приконов, вирусов, родовых порщ, родовых проклятий для того, чтобы этот поток силы стал еще более мощным. Наша с вами задача на этом и на следующем нашем занятии, это прочистить энергоинформационные каналы, связывающие нас с родителями, уравновесить их и запустить программу поиска нужной на вам информации относительно задач, которые сегодня перед вами стоят. Вы, как потомок, имеете первоочередное право на эту информацию. То есть сначала вообще дети, а потом уже все человечество, если конечно вашим пращурам не было сказано обратное. И тем не менее по закону по праву крови дети имеют первоочередное право на следы. Поэтому ваш запрос вашими пращурами не может быть расценен иначе, как обязательный к исполнению. Но Для этого надо сначала посмотреть, каким образом втекают родовые линии в ту самую карму ноль, нет ли каких-то препонов и нет ли препятствий.